Всем привет! Сегодня я вам хочу продемонстрировать одну из своих моделей, которую я сделал для магазина TurboSquid. Это робот. Придумал я его из, собрать из кухонных домашних принадлежностей. То есть он состоит из кухонных комбайнов, тостеров, пылесосов, утюгов и тому подобных вещей. Ну и конечно руки я добавил, чтобы они просто были. Потому что, что это за робот без рук? В нем минимальное количество полигонов это 80 тысяч. То есть отключив модификатор TurboSmooth, мы будем иметь 80 тысяч полигонов. В данный момент у него 676 тысяч полимонов а, модификатор скин и у него есть система CAT костная система вот она которая управляет значит нашей моделью я сделал здесь небольшую анимацию она сделана для постановки робота в позу и дальнейшего рендера. Ну и также продемонстрировать, что он может делать, как двигается для потенциальных покупателей. значит шланг работает только в анимации это нормально так и должно быть Здесь я отключил просто Rotation при настройках костей. Так он двигается, таз него, Трудная клетка двигается. Ну система здесь не особо сложная для она в основном предназначена для простых движений и постановки модели для рендера сзади здесь соковыжималка и измельчительный отходов, впереди пылесос и подвел шланг от под пылесоса сразу увеличитель отходов. Ну, это типа типа шутки. Вот так он выглядит, этот робот. Он будет очень рад, если вы его купите. Сейчас я включу. Ну что же, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.